Рассмотрим график функции косинус x. Для построения графика функции косинус 2x надо выполнить растяжение графика функции косинус x вдоль оси абсцисс с коэффициентом 1,2. Ординату каждой точки исходного графика оставим прежней, а абсциссу умножим на 1 вторую. Точка пересечения графика с осью ординат остается на месте. Итак, график функции косинус 2х построен.